Раз-раз, проверка связи. What's up, геймеры, а также все, кто неравнодушны к игровой индустрии. Сегодня мы обсудим снова сталкер. Странно, если бы в названии было сталкера, мы бы обсуждали, например, какой-нибудь геншин. Не буду долго томить и напомню, что вы можете подписаться на мой канал, нажав на эту красную кнопку, сделав ее серой. А также у меня есть тикток, где выходят новости на ежедневной основе в большом количестве. Ну и про телеграм-канал с розыгрышем игр не забываем. Под прошлым мои видео у меня жестко за хейтили за то, что я якобы не фанат сталкера и не шарю вообще в этой всей истории и не имею права обсуждать. Скажу сразу, я точно так же, как и вы, жду выхода этой мать его игры. Сколько ее можно еще ждать? Мне кажется, я уже скоро состарюсь, а сталкер все еще никак не выйдет. Но это шутки. Моя позиция тут максимально прозрачна. Если я критикую что-то и критикую игру и разработчиков, это не означает, что я хейтер. Я надеюсь, что это понятно и как минимум убережет меня от максимально максимально гневных комментаторов. Но еще грейсик поставлю. Как вы все уже в курсе, еще раз мусолить эту тему мы не будем. Произошел слив сталкера, который наделал максимально шуму этой игре. Кто-то называет это отличной пиар-компанией и что вообще никакого инсайдера не существует. Кто-то выдвигает теории, что просто компания GC не смогла наделать сталкер к релизу и придумала эту замечательную историю, якобы их слили и теперь они не могут вообще ничего делать, не могут ничего выпускать, и замораживает проект. В принципе и такое может быть, я даже не удивлюсь если действительно это окажется правдой. Ну, как мы обсуждали в последнем видео, оказалось, что компания GC, которая заняла максимально проукраинскую позицию, хотя странно если бы разработчики родом из Украины заняли какую-то другую позицию это бы максимально никто не понял в общем оказалось, что они даже не могут выразить русский язык из игры, потому что других языков там просто нет и слухи о том, что игра готова на 25% уже не кажется чем-то таким фантастическим, согласитесь. Но сегодня мы немножко оттолкнемся от темы, и я хочу обсудить, как компания GC очень странно относится к комьюнити, которая их максимально поддерживает. Зайдите под любое видео про сталкер, вы найдете тысячу дневных комментариев. Зайдите в мой ролик про слив сталкера в ТикТоке, и я напомню, я его не сливал. Я не тот инсайдер, который украл информацию из игры и решил слить, но меня там просто хотят уничтожить, в прямом смысле слова. Вот такое дикое и одновременно преданное комьюнити у фанатов сталкера, но GSC как будто этого не замечают. Когда была информация о Сливии и начался весь этот вообще спектакль, компания ответила, что они вообще не собираются добавлять русскую озвучку и пошел слух, что возможно даже вырежут субтитры. Конечно, я понимаю компанию GSC, как они настроены вообще к русскому языку и то, что их слили в русской социальной сети, но гражданин Украины. Ну да ладно. Но вряд ли компания захочет просто так терять деньги на ровном месте. Ведь комьюнити из СНГ вообще очень обширное и вообще люди, которые разговаривают на русском, не обязательно живут в России, как например я. Но если компания пошла на такие риски, вероятнее всего они уже это закладывали и понимали то, что потеряют какой-то значительный процент прибыли. Как вы все уже знаете, даже свои заявления они перестали переводить на трех трехязычки, они стали писать только на украинском и только на английском там еще был русский язык, между прочим. Да-да. Инсайдер сливал информацию про Сталкер, компания молчала. Инсайдер сливал новую информацию, компания молчала. И вдруг неожиданно GC заявили, что вообще это никак не повлияет, и инсайдер сливает совсем старые билды. И вообще это материалы очень устаревшие. Окей. Но может быть они покажут какие-то новые материалы, чтобы фанаты сказали, да, вот это вот реально круто. Может быть выпустят какой-нибудь маленький трейлер, хотя бы на 15 секунд, какое-нибудь геймплейное видео, но нет. Компания GC молчит. И все больше людей понимают, то что возможно эти сливы очень серьезно повлияли на разработку. Опять же, это только домыслы. Но почему GC не могут вообще что-то выкатить в ответ этим сливам? Далее, когда прошел слух о заморозке игры и о том, что она готова всего лишь на 25%, что ответили GC. Конечно, как всегда, молчали, молчали, молчали, а потом вот так вот тихо. Почти не слышно, сказали в Зискорте. Не верьте слухам. Все окей, игра типа разрабатывается и так далее. Опять же, хорошо, возможно, инсайдер просто решил свои хайпы и просто сделал такое громкое заявление, чтобы о нем написало просто максимальное количество изданий. Но если у вас действительно готова игра, если у вас действительно есть все материалы, все окей и не за что волноваться, почему бы просто не сказать. Вот, есть видео, как мы дорабатываем игру, есть какие-то вот материалы новые, просто покажите это своим же фанатам, не обязательно доказывайте что-то хейтером. Из-за таких странных движений компании GC, мне кажется, сами фанаты уже превращаются в неких скептиков и паранойков, потому что, ну окей, игра не заморожена, но где какие-то пруфы? Заявление о Дискорде, но что оно может поменять? Что оно может значить? Никаких доказательств, что игра будет готова ни у кого нет. Опять же, когда выйдет игра, тоже неизвестно, GC не дает никаких комментариев и от этого появляется еще больше вопросов. Ведь если игра разрабатывается и все окей, почему компания, которая собственно и разрабатывает игру, не может ничего сделать? И еще один момент, который меня очень сильно насражил. Вы заметили, что трейлер игры выходил на русском, ну и вдобавок еще на английском. И компания GC заявила то, что русской озвучки не будет. Но трейлер на украинском языке так и не появился. Ни после слива, ни после заявления, ни даже сейчас. Мы не увидели ни одного отрывка игры на родном для компании украинском языке что это может говорить либо что игра не готова либо что заявления об украинском языке были сделаны немного заблаговременно и сейчас компании просто нечего показать даже своим фанатам из украины к тому же как мы видели все материалы которые сливаются тоже исключительно на русском языке там практически нет ничего на родном для GC украинском что очень странно что на это отвечает компания компания отвечает то что материалы устарели и мы не должны верить никаким сливам. Но как тут не верить, если вообще нет никакого ответа, кроме каких-то вот невнятных заявлений о GC. Мне кажется, пиар-компания у них работает в обратную сторону. Да, об игре говорят, об игре говорят много, везде, практически с каждого утюга мы слышим про сталкер, но мы не слышим чего-то позитивного, мы слышим только один негатив и догадки, что игру перенесут, заморозят и вообще непонятно, когда она выйдет. Вся эта ситуация мне напоминает просто моего одноклассника достаточно давно, когда еще не было ни у кого компьютеров, у меня был одноклассник, который говорил, что да, он играет во все современные игры и вообще прошел и GTA Vice City, и вообще во все он поиграл, хотя мы просто смотрели в компьютерных клубах на эти игры и мечтали хотя бы поиграть 5-6 часов, но денег конечно же ни у кого не было. И в общем мой одноклассник постоянно так вот всем говорил, то что у него есть супер крутой комп, он играет в супер классные игры и никогда не было в Возможности показать этот классный комп. То он заболел, то у него родителей не пускает в дом, то еще какие-то причины и постоянно находил отмазки. И помню, что всем это надоело, и мы максимально просто ринулись к нему домой, в то время, когда он якобы заболел. И когда мы спросили у его родителей, где же тот самый мощный компьютер, о котором он говорил ну минимум 2-3 месяца, оказалось, что компьютера никакого не существует и никогда не существовало. А все, что нам рассказывал наш одноклассник, это просто его выдумка. Но потом он переключился на другую историю и рассказал то, что у него дома стоит танк времен Отечественной войны. Ну да ладно, в общем, никто уже в это не поверил. Точно так же и GSC. Мы ждем игру, о которой ничего не известно, неизвестно когда она выйдет и выйдет ли вообще. Заявление от компании не получаем и строим догадки у себя в голове, фантазируя каким будет новый сталкер. Я очень надеюсь, что компания хоть что-то даст нам, чтобы мы больше не строили вот такие вот теории и как минимум я не записывал такие видео с обсуждением вообще всей этой ситуации. Я буду рад, если вы напишите в комментариях какие-то ваши версии, разрабатывается эта игра или нет, и в какие примерные сроки стоит ее ожидать. Что-то мне подсказывает, что в этом году нам точно не стоит ожидать эту игру, но я буду рад, если я ошибаюсь. К тому же, если действительно игра выйдет в этом году и на компанию надавят инвесторы и она выйдет, например, без украинской озвучки, вы представляете, какой это будет хейт. Это будет отмена просто по всем фронтам. Вот поэтому компания себя загнала в какие-то зыбучие пески, из которых вообще практически непонятно, как выйти. Если игра действительно готова, нам бы ее, скорее всего, давно уже показали, хотя бы какой-нибудь трейлер. Но, как мы видим, информации нет и мы строим какие-то непонятные теории. Напишите в комментариях вашу версию будет интересно почитать, что вы думаете вообще обо всей этой ситуации. А я благодарю, что вы сегодня были со мной. Я надеюсь, что прекрасно провели время. Еще раз напомню, подписаться на мой канал, нажать на эту красную кнопочку и сделать ее серой. Мне будет очень приятно. А также подпишитесь на мои остальные соцсети. Например, на ТикТок, в котором ежедневно выходят новости из мира игровой индустрии. А также есть у меня Телеграм, в котором проходит розыгрыш на игры каждый месяц. Благодарю еще раз, что вы были со мной и увидимся в следующих видео. Пока!